Конечно, мы расскажем о том, как мотивировать персонал в клинике, какие риски вас могут ожидать. Вы получите новые полезные инструменты для управления своими клиниками. И мы расскажем вам, как заработать денег в вашей клинике. Приглашаем вас на семинар «Открываем клинику 2.0» от экспертов агентства Deserts. Уверены, это будет полезно. Более 150 собственников и руководителей клиник уже получили ответы на вопросы и готовые решения – запишитесь, нажав на ссылку под видео или подсказку.